старта, запуска, листинга на разных биржах, таких как Binance, Hobby ну и так далее, будет стоить 16 долларов. Регистрация здесь простейшая, также, если вы хотите здесь заработать на партнерской программе, здесь будет ваша партнерская ссылка, и за каждого друга вы также получите 1600 бесплатных токенов. Более подробная информация у меня в Телеграме. Здесь пишут, что данный токен после листинга будет стоить 16 долларов, также пишут, что до конца года токен будет стоить 1 доллар, и эти вот 16 превратятся в 1600 долларов. Как будет на самом деле, время покажет, ну, я считаю, что такой аирдроп пропускать не нужно, здесь очень много видеороликов на YouTube. в основном здесь англоязычная аудитория, арабы, турки, ну и так далее есть у них вот э, сертификат вот такой также белая бумага есть pdf файл и здесь у них выпуск я здесь почитал немножко 32 миллиарда данной монеты вот будет у них вот 32 миллиарда данной монеты один холдер есть на BS scania ну и так далее. В общем, друзья, кому интересен данный аирдроп, я ссылку на пост оставлю в описании. Вы переходите, ознакомьтесь. Кому интересно, проходите регистрацию. Она несложная. Также вы можете вот перейти тут в чаты покликать, покликать Здесь очень много подписчиков разных. В общем, вот такая информация. И вот здесь вот последняя регистрация, какие страны здесь регистрируются. На этом обзор подошел к концу, пишите свои комментарии, ставьте лайки, всем желаю хорошего дня и всем пока.